Раз-раз, всем привет. Напишите какие-нибудь цифры, слышно меня или нет? Да, слышно нет. Окей, отлично. А, так, спасибо Юр, тогда за очень хорошую презентацию, как обычно. А я займу гораздо меньше времени, но я надеюсь, что это будет тоже полезно. <клёх> так, сейчас покажу свой экран. Секунду.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 там каким-то менеджером, топ-менеджером или менеджером среднего звена. Звена прекрасно, но если указывать, что 15 лет мы продавали мороженое в парке Горького, где-нибудь там, это, я думаю, не обязательно. Как добавить свое место работы, это очень легко. Опять-таки, информация обо мне. Заходите в «Работа и образование» у вас тут будет на русском.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 кто когда родился, тоже женился языки, кто знает. Ну, короче, информация, которую каждый из вас, я уверен, может ä, заполнить очень легко. Далее. Начинаем вести активность. Да. Пишите, пожалуйста, по себе там какие-то фразы дня. Хорошо, пусть у вас будет ежедневно какая-то фраза дня. С утра вы ее будете постить. Если это будет как-то связано с криптовалютой, это будет вообще высший класс. Постите какую-нибудь качественную фотографию и там фразу дня. Либо же заходите на CoinMarketCap. CoinMarketCap, смотрите. И постите сюда «Всем доброе утро!» Сфотографировали первые пять валют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 Просто сами понимаете, там Skype, фейсбуке Facebook, в они часто сливаются, и боты добавляются. Туда. Ботов мне не нужно, как и вам. А, помним, что говорил Юрий, поэтому а, указывайте, пожалуйста, что вы этого, да. А еще лучше, как я уже говорил вначале, а, заполните, оформите страницу, напишите, что вы имеете там отношение к Дрозду Бомба. Да? Для меня лично это будет понятно. Что касается остальных людей.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 Пока, по крайней мере, я говорю, пока это не делать вот Лучше, чтобы тут был в идеале ваш сайт, ваш блог, и вот уже на вашем блоге здесь была бы баннер бы с закрытой ссылкой, с рев короче, на дроп the Bomb. Вот, как-то так. Мы работаем по этому направлению, чтобы предоставлять нашим участникам сайты, блоги, и чтобы они могли впоследствии зарабатывать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 Если кто-то этого не делал еще, то в инструкции это тоже указываю. Нажимаете на реплай. И пишите свой комментарий. Либо человеку, либо э, в целом. И таким образом, таким образом... Сейчас посмотрим, где мой комментарий. Да, таким образом вот написал свой комментарий. Чем больше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 ну, тоже как бы, ну, по смыслу, в принципе, более-менее нормально, да, но чем больше, тем лучше. Вот, не вижу смысла там. Короче, если вы что-то хотите сказать, вы э, поместите свою мысль в как можно больше букв и слов. Вот и все. Так, э, ссылку. Давайте я вам тогда еще раз эту ссылку дам. Э, если она вдруг улетела выше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 Сразу видно, что это вряд ли бот, это человек живой, потому что у него есть а, информация, но вот единственная странице последний пост был или нет? А, это закрепло. Окей. Это закрепил он. А, на странице. Извиняюсь, на улице сижу на балконе. А, на странице ведется активность. Отлично. А, и давайте еще хотя бы. Давайте Facebook никто не даст мне.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 есть такая вероятность вот один удаленный, второй удаленный, вот олеся Копылова, давайте просто посмотрим создание сайтов, но это не настоящий человек, это просто страниц, которую сделали и накручивают, вот. факты накрутки видите на лицо, 2700 друзей, кто это такая, непонятно какие, ну опять-таки не подумать, что рекламирую, да, просто чтобы вы видели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 которые понаделали вот таких вот страниц и репостят все, что движется, то, что не движется, двигают и репостят. А смысла в этом нет, потому что на эти страницы заходит а, один человек в год. И вы это видите. Вот я зашел, а, вот вот он я, один просмотр и так далее. В таком смысле нет. В, в целом страница нормальная, единственное, я бы немножко ее а, немножко бы добавил больше информации что надо или не надо делать на токе что не надо делать на токе не нужно писать э, однотипное сообщение прикольная задумка это не, не годится нужно написать э, что-то другое например вот, что вы можете сказать про такую идею как биткоин кафе э, например вы скажете что э,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 Кстати, кто был уже в этом кафе, или кто был в подобных кафе, вкусный или там кофе. Но в общем, как-то э, начать беседу или начать мысль по поводу этой беседы. А, могу вот какую-то другую... Нет, не будем время тратить. Подобные, подобные категории можно найти абсолютно везде, подобное обсуждение, где вам есть что сказать. Вот, white paper бесплатно. Хорошо, исключение сделаю ну, тут много текста, но смысл в том, что э, я знаю, что white paper, хороший white paper, там, технический, например, его создание обойдется проекту ну, 1010 долларов. И когда я вижу, что предлагают white paper бесплатно, да, надо, конечно, прочитать все это, да, может быть, я ошибаюсь, но э, изначально какое мнение? Э,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 понятно, что мы хотим накрутить себе активность, но, по крайней мере, э, не показывайте это так явно. А по поводу всего остального, я даже не знаю, э, ну, а, ну, может быть, да, знаете, э, не участвуйте в баунти-компаниях, э, которые, э, где, знаете, вот там э, очень часто есть компании, даже не то, что баунти, а просто рекламные компании, которые поощряет людей за активность на форуме. Вот за это точно зарезывают, я знаю. А, вообще до октября прошлого года была очень популярная кабановская компания, как Thread а, Support, тред поддержка треда. Что это значит? Это значит, что а, людей поощряют за то, что они постоянно пишут что-то в треде определенного проекта. Это делается для того, чтобы а, вот для того, чтобы этот тред а, постоянно вверх прыгнул да вот я например сейчас пойду вниз вот сюда куда-нибудь платежная система и так далее я напишу тут какой-то комментарий и он оп и поднимется в самый верх поэтому когда у вас очень много людей и вы э, пишете пишете и пишете в этот трек то он поднимается наверх это выгодно но форуму это не нравится поскольку это просто идет э, это мусор это засирание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 Пару сатошков на чашку кофе. Ну, ну типа того, да. да. Мысль такая. О, давайте я тогда зайду еще э, на Facebook. Вот это вот посмотрим. Так, ну смотрите, э, Руслан, э, что я рекомендую сразу? Я рекомендую сделать ссылку вашу. Пусть будет э, facebook.com касая черта Руслан есть, Например. Где это делать? Э, я так сразу не вспомню, но, по-моему, здесь. Тут, наверное, Юра бы пободрее справился с этим. А, ну да, заходите вот в эту шестеренку, идете в настройки, и тут меняете себе вот юзернейм. Э, вот сюда, edit, и пишите себе что-то другое. Э, ну, просто будет смотреться покрасивее. Э, картинка не отобразилась, но может у меня глюк какой-то. Окей, okay, не страшно. Я бы добавил больше информации, конечно. Насчет активности все отлично. Правда, тут только Drop за бомб. Я рекомендую все-таки разбавлять это своими какими-то постами, фотографиями. Вот, а тут только тут по бизнесу. На самом деле, вы согласитесь, вы пишете только по делу, Руслан, да, по тому, чем вы занимаетесь. Но аудитория это не сильно интересно. Совершенно не сильно интересно, поэтому ну, разбавляйте это тем, что вы там поехали в Венецию, пофотографировали местные каналы, там есть замечательный стекольный завод, где они выдувают очень интересные разные фигуры, сфотографируйте, возьмите какую-нибудь какую стекляшку красивую караффируйте ее, расскажите, как было хорошо и так далее. Но чтобы разбавить, разбавить общую деловитость канала. Вот, ну и меня немножко смущает, что у вас пять друзей. Это странно. Вот, надо будет как-то с этим, что-то с этим сделать. Как-то рассортировать их. Так. Ну, Twitter, по Twitter я пока сегодня ничего не говорил, там немножко другая специфика, мы...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 Поэтому вы уж не обессудьте. Мы, скорее всего, продолжим, вернемся рано или поздно к такому графику, но не сейчас. Поэтому вот такая вот информация. 5000 друзей, не то, что 5000 друзей, это плохо, просто я знаю, что 5 тысяч друзей у некоторых моих контактов, которые очень давно в сфере блокчейна, ICO, у них много друзей и подписчиков. Не у всех них есть 5000 друзей.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 то не может быть у тебя 0 лайков и 0 комментариев э, под каждым твоим постом. Но это нереально. Э, можете зайти ко мне на страницу, посмотреть. У меня в среднем э, при 1180 друзей, это с учетом того, что я не пользуюсь никакими сервисами, э, ну в среднем у меня где-то по э, 8-10 лайков. Вот. Плюс постоянно идут какие-то комментарии. Поэтому э, я имею в виду именно это. Руслан, э, я не говорю, что вам что-то нужно, э, какое-то какое определенное количество. У вас может это 5000 остаться. Просто вам нужно работать над э, не количеством друзей, а над качеством. Это должны быть живые люди, которые с вами коммуницируют так, и, так или иначе. Просто представьте, если бы это были реальные люди.